А теперь о футболе. До предела обострилась борьба в чемпионате высшей лиги Краснодарского края. На сегодняшний день в верхней части турнирной таблицы сразу четыре команды потенциально имеют равное количество очков. И среди них действующий чемпион края Геленджикский Спартак. В рамках последнего тура геленджичане провели очень нелегкую встречу на выезде с командой Понтас в поселке Витязево. В своем дебюте очередная встреча двух принципиальных соперников, геленджикского «Спартака» и хозяев поля команды «Понтас», напоминала своеобразную разведку боем. Ни одна из команд не предпринимала рискованных атак, осторожно прощупывая пути к противоположным воротам. Отчасти это объяснялось и весьма тяжелым полем. После обильного дождя мяч заметно застаревал в мокрой траве. Тем не менее, по ходу встречи игровая инициатива постепенно стала переходить к «Спартаковцам». Первый опасный момент ими был создан на 25-й минуте, но форвард Гостей из выгодной позиции пробил прямо во вратаря. Спустя еще несколько минут прорывает оборону Понтаса Евгений Муравский, но повисший на его плечах защитник не дает точно прицелиться форварду Геленджичан, и в итоге мяч проходит над «Перекладиной». После перерыва инициатива ненадолго перешла уже к хозяевам поля, они несколько раз атаковали ворота геленджичан, но защита спартаковцев пока справлялась с опасными фланговыми проходами соперника. А на 22-й минуте удача вновь могла улыбнуться гостям, но голкипер Понтуса вновь оказался на своем месте. И, наконец, переломной могла стать для Спартака 26-я минута, когда мячу в штрафной площади хозяев поля казалось уже некуда было деваться, но нападающий геленджичан пробил снова прямо в голкипера. А далее сработал неписанный футбольный закон «Не забиваешь ты, забивают тебе», который наглядно продемонстрировал игрок Понтаса Жора Саркисян, оказавшийся за 8 минут до конца основного времени матча в совершенно неприкрытом перед гостей. Отчаянные попытки последних отыграться, к сожалению, к желаемому результату не привели. В не менее упорной борьбе прошла в рамках 18-го тура встреча Белореченского химика с командой Кубанского госуниверситета. С таким же счетом, что и в Витязева 1-0, победу в этой встрече одержал химик. Еще один конкурент геленджичан команда Афипс не испытала трудностей во встрече с крымским Витизем, выиграв в гостях со счетом 3-1. Результаты остальных матчей вы, уважаемые телезрители, видите на своих экранах. Таким образом, после неудачи с Понтасом, Геленджикский Спартак уступил первую строчку в турнирной таблице команде Афипс, отстав от нее всего на одну очко. На втором месте расположился белореченский химик, который при равном количестве очков с геленджичанами имеет одну игру в запасе. И нельзя упускать из внимания краснодарский ГНС «Спартак», у которого две игры в запасе. Итак, у каждой команды квартета сильнейших есть все шансы побороться за золотые медали чемпионата. И в этой борьбе все наши симпатии, разумеется, на стороне геленджикского «Спартака». Олег Сербин, Алексей Засепский, телепрограмма «Юг и Геленджик».